Разберем несколько, вот ну, таких как бы красивых сюжетов, связанных непосредственно с окружающим нас миром. Ну и вот, когда мы ехали, Константин сказал, что здесь есть сопка, и даже я ее видел, которая, я если честно, забыл, как называется. Жаман. Жаман. Жаман. Вот. И, и, и вокруг вот, знаете, идеальная ситуация, идеальная, это когда одна гора, одна гора стоит в чистом поле, в степи, более того, да, совершенно ровной. И вопрос, который мы разбираем почти всегда, куда бы я ни приезжал, я всегда выбираю какую-нибудь недалеко расположенную гору и задаю один и тот же вопрос, насколько далеко с нее видно. Не решали в школе какую задачу? У вас просто вот, это, это, знаете, бывает модельный эксперимент. Условия этого эксперимента здесь самые оптимальные, потому что, когда, например, спрашиваешь в Москве, вот я там забрался, допустим, на дерево, да, и вот насколько далеко вам не видно с дерева, ну там вокруг другие деревья, там вокруг овраги, там вокруг чуть выше, чуть ниже, да, пересеченная местность называется. И Такая математическая да, формула видимости, она будет не совпадать с реальной. И в горной системе, в большой горной системе, можно там на очень высокую гору залезть, тоже считаешь формулу э, по формуле, какая получается видимость. Но дело в том, что там другие горы, да, там э, они загораживают. И опять нужно только мысленно представлять себе, э, докуда было бы видно, если бы и так далее. А вот здесь ситуация совершенно идеальна. Итак, давайте решать эту задачу мне была сообщена высота этой горы, 300 метров, да? Кто знает более точный ответ? Пришел, да. Будем тогда вот из этого исходить. И а, вопрос такой, а почему вообще должно быть там видно ну, на какое-то расстояние, вот я смотрю вдаль, но вот куда моих глаз хватает, вроде как туда и видно. Или что-то не так? Ну угол, вот я туда раз, смотрю, вот там, ну, далее. Почему, например, я не вижу Москвы? Да, да, да. Вот, молодцы, правильно. Потому что я неправильно нарисовал. Это я специально же вас обманул, я вот так нарисовал. А на самом деле это не так надо рисовать. И рисовать надо, ну вот, примерно вот так, да, то есть она начинает уходить туда, за горизонтом забивались вот так, и поэтому э, какие-то очень далекие точки не видны, они просто находятся за горизонтом. То есть, если бы Земля была прозрачной, то я бы их видел, а так она загораживает сама закругляющаяся Земля. Тогда вопрос, докуда, э, как математически сказать, вот до какой последней точке еще видно? Здравствуйте. Как математически это сказать? До какой последней точки видно? Касательной. Да, кто сказал? Молодец. Значит, мне нужно провести касательную. Вот так вот провести касательную. К поверхности Земли. Ну, как бы в миниатюре это будет выглядеть вот так, да? Миниатюрка Но это, вот эта картина, она такая очень гротесная. Если бы Земля была вот такая, то вот это тысяча больше тысячи километров было бы над землей высота да то есть но для того чтобы понимать картинку да вот, вот до касательной дальше не видно похоже например, на вали так и где он здесь вы его сами уже нарисовали но я не совсем нарисовал его ну, а... на вершине у нас получается находится на вершине даже гонки потянуты два каса уже понятно нет дело в том что он изогнутый Давайте найдем здесь настоящий неизогнутый прямоугольный треугольник. Но. Одна вершина от вершины горы. Отлично. Дальше. Вторая точка тоже очевидна. Да, какая? А, да, да, точка, до с самой землей. А Нет. вот если земля, то не получится, потому что будет изогнутый треугольник, а про него мы никаких теорем не знаем. Может, они и есть, но они нам не помогут. Нам нужен какой-то прямой треугольник, настоящий прямоугольный и прям треугольник, да, чтобы. А тему что? точка, где начало горы. Да. Которые а пересекутся. Вот эти две. Да. да. Но Делают вот и но тогда вот как бы вот если так. Нет. Там вода. И низ прямо. Под ними? Вот сюда? Провел. Мне нет, в другую сторону. Вот так? Да, да, Тогда да. он не прямоугольный. Да. А где же здесь все-таки прямоугольный треугольный? Он здесь есть? Но его нужно здесь увидеть, внутренним взором увидеть его. Ну что? От до, говоря, земли, центр земли или как? Отличная версия. Третья точка вот здесь. Центр земли. Центр земли. А почему будет? Вот, вот я мы утверждаем, что это прямоугольный треугольник. А почему? А, точка о, А. Почему? Потому что один из углов равен 90 градусов. А какой? А, угол, образующийся двумя качествами. Угол В получается. Да. А почему 90 градусов? Потому что два качества стоят 90 градусов или по-другому синус угла между ними один. Не-нет, это понятно. Я имею в виду, по какой причине мы утверждаем, что 90 градусов в данном случае. А, не прямо относительно друг друга. А, не понял. Ну, Давайте <свят> думать. Значит, <свят> а, еще какую-то такую картинку нарисую, такую же. Так. Вот тоже какие-то три точки также расположены и тоже в 90 градусов. Почему? Если мы проводим касательную, то радиус будет Все, верно. Правильный ответ. Правильный ответ стоит в том, что касательное всегда перпендикулярно радиусу. Поэтому соответствующий треугольник будет прямоугольный. Одна из танков получается и равна радиусу. Да, один из, из качеств будет радиусом Земли. Но ну давайте, сейчас посмотрим. Вот давайте вот э, как бы эта картинка немножко сбивает с толку. Вот эта картинка более похожа на правду. Хотя на самом деле она должна быть вот такой. Тут вот где-то вот здесь. Без, далеко, далеко, далеко внизу. Да, у меня будет центр Земли. Но вот давайте вот это возьмем. Вот, вот эту картинку, скажем. Вот А, вот Б, вот С. Почему я сказал, что это сбивает с Потому что кажется, что вот эти две равны. Это случайно получилось. Итак. Значит, АВ, это искомая величина, назовем ее A, искомая, искомая величина. Я не знаю, чему она равна. Так, дальше, BC, как было сказано, равно чему? Нет, вот этого. да, это радиус R, радиус Земли. Так, а... И чему он равен? Поднимите руку, кто знает. 6400 километров, приблизительно. Так, приблизительно 6400 километров. Надо сказать что это довольно удобно по причине, которая выяснится чуть позже. Так, а чему равно АС? 600 метров. А С а... высоте Г. А, нет, это же еще до центра земли идет, да? Вот. Это будет до центра земли плюс высота. Правильно. 60 метров. Нет, я в том, что 6400 было километров. А, 64. А, 640 километров, 300 метров. Да, вот так вот. Точка три десятых. Но я я предпочитаю обозначить вот так, чтобы получить формулу. Не только для нашей горы, но и, например, для вершины Тянь-Шаня. А об этом я думал, когда я ехал в сторону границы на машине из Петухова. да? Я подумал, какую гору надо здесь взять? Мы же в чистом поле, какие здесь горы? Я же не знал про вот эту значит, гору. И я думаю, надо взять Тянь-Шань. Тем более я сам там гулял. Заилийский Алатау. Ну, мы, правда, потерски гуляли. Но все равно. Заилийский Алатау наверняка там какая-нибудь гора высоты, где-то 4000 метров. И мы будем смотреть, насколько далеко туда видно. А, ну вот мы сейчас и для нашей вот этой вот сопки посчитаем, и для заилийского Алатау тоже посчитаем. Поэтому обозначим за h просто высоту, на которую мы смогли забраться над уровнем Земли. И выведем формулу. Насколько далеко будет видно. То есть выведем формулу L в зависимости от наших. Будет зависимость. Так, но пока мы обнаружили, что у нас есть прямоугольный треугольник, в котором есть гипотенуза и два катета, да? Два катета. Можно победить. Во, давай, диктуй. А, а плюс в плюс b в а в Так, поехали. Значит, гипотенуза в квадрате, да? Да. Равна катет в квадрате плюс катет в квадрате. второй катет в квадрате второй катет является исковой величиной и нам нужно разложить на множители ну то есть раскрыть скобки не разложить на множители раскрыть скобки ну и как это делается а это не по формуле? Конечно, по-моему, ну, умножение. Какая? А, r в квадрате плюс 2r h плюс h в квадрате. Запишем ее. Так. И это равно r в квадрате плюс l в квадрате. Да? Да. Правильно? Превосходно. А, что дальше делаем? С Только с отрицательными, не знаю. Если не сократить. Да. Ну просто возьмем сократить. Если у нас прибавляется какая-то величина, какой то равенство не изменится, если ее сократить. Отсюда мы получаем, что R квадрат равно 2RH плюс H квадрат. В принципе, это уже формула, но ее не очень удобно использовать, потому что в ней, ну какие-то два этих самых, лучше чтобы был один. Сейчас я поступлю как физики, но не как математики. Математики так не могут поступать. А физикам можно, знаете как? Вот так. Этого нет. Вот такая вот... Э, вот так взяли и сократили. Только не делайте так на уроке математики. Потому что за это вам на математике будет поставлена двойка. Но на физике можно. И почему? Кто готов объяснить, почему я сделал так? Только мне нужно для этого равенства, конечно, превратить в примерное равенство. Можно? Давай! А, потому что если вы захотите H в квадрате и H, то все равно останется 1H. А Не, нет? нет, нет, нет, нет. Я же взял и просто взял и просто проигнорировал. Это как бы. Мелочь просто. Что же Мелочь. Вот, и, вот, и вот, и, вот. И, правильно, правильно! Дело в том. Дело в том, что здесь. Важно соотношение между этими двумя величинами. Я прибавляю, например, к 5 килограммам 1 миллиграмм. Важно ли мне, из чего изликать корень, из пяти килограммов или из 5 килограммов еще 1 миллиграмм? Ну, ясно, что это будет примерно одно и то же, мы же примерно смотрим. Но в данном случае отношение этих двух величин, если одно разделено на другое, будет равно 2RH делить на H квадрат, и вот действительно здесь можно сократить наш и увидеть, что это отношение диаметра Земли к высоте, на которую мы поднялись. Но диаметр Земли это 12 тысяч километров, а мы поднялись. Ну даже если я вот хочу узнать, насколько далеко видно с самолета, это будет 12 просто километров, без тысяч, да. То есть даже на самую высокую точку, которую только мы можем представить себе, она в тысячу раз будет вот эта слагаемая меньше, чем это. Ну, ясно, что это значит, что мы просто его игнорируем, так делают физики. И записываем, что видимость э, будет равна, значит, если квадрат видимости равен 2rH, то видимость равна корню квадратному из 2rH. Если кто-то из школьников еще младших классов, то это просто определение квадратного корня. L умножить на L равно некоторому числу, значит, L равно корню квадратного из этого числа. Вот. Но теперь внимание. А можно по правилам да, действия а, вот так вот сделать. Да. Корень из вот этой величины очень хорошо из 80. Так, да. получается 80 корней из 2H. И вот теперь уже можно применить что к тяньшану, что к жаман сопня. Сейчас я сотру верхнюю часть. Сотру уже вот здесь картиночки эти. Так. И мы посмотрим, насколько же далеко будет видно. И сравним, кстати, видимость. Сравним видимость. Так, все это лишнее убираем. И оставляем вот эту формулу. Так, теперь как применять? Смотрите, у нас в метрах, а нам нужно в километрах то же самое. 0,3 километрах. Правильно, да. Значит, при умножении на двойку будет 0,6, то есть будет вот такая вот формула. Ну давайте примерно извлечем корень, но приблизительно, нам не нужно прям совсем уж точно. Корень из 0,6 это примерно сколько? Из шести так два, три, так может быть? Так, 625. еще разделять 0,24. Нет, если 0,24 квадрат будет очень-очень мало, будет 0,05 примерно. Можно именно из 0.6 извлекать корень. Дело в том, что ты извлек из 6 и разделил там на 10, на 10 да? да? А нужно на корень из 10 извлечь. <сёк> То есть здесь можно извлекать, если вот, вот, вот тут нужно умножить на 100. И тогда при извлечении корня, да, то есть ну, 60, да, 40, корень 40, из 0,6 равен корень из 60 делить на 10, потому что здесь был корень из 100. Буду пользоваться. Да, надо просто понимать, что а, корни они вот так себя ведут, да, они не линейные, они, да, в два раза выше забрался, но не в два раза дальше видишь, а 7. корень из двух. Ну целых 76 тысяч получается где-то. А, ну, в общем, да, примерно так. Так и напишем 0,75. Ну, давайте 0,75 напишем для простоты. Это сотых, а, а там тысячные получаются. А, нет, именно сотых, потому что мы делим это на 10, а не на 100. А, да. Примерно равно 7, 7,5 7 делить на 10, то есть 0,75. Так, ну вот это уже можно умножить. 7,5 умножить на 8. 15 на 4. Получается 60 километров. Итак, с вашей замечательной горки... Видно на 60 километров во все стороны, что вполне соответствует да, интуиции. Ну мы вот ехали, видели, видели, видели, видели ее, все видели. Вот, то есть это большая видимость, хорошая видимость. А если тянь взять? Ну-ка, тянь что здесь будет под корнем? А это да я вас хочу спросить, но я-то, конечно, знаю. Но все-таки а, у Зайрийского Алатау, кто примерно знает высоту? Нет, 8, извините, Джамалугма, самого 4, высокого города. 4,506 метров? Вот, давайте вот 4, отлично, отлично. давайте 4,5 километра и еще на 2. Тогда легко 9, корень да не встречется. И, да и будет. Да, потому что здесь будет 9, да. корень из 9,3. Трижды 80. 240, 240 километров. километров. Смотрите, это уже очень серьезная видимость. То есть, если вы заберетесь на, э, за Елийский Алатау на одну из самых высоких точек, и посмотрите сюда, в эту сторону, то вы будете видеть вперед на 240 километров. Очень много. Я как-то приехал в Дагестан, и мы рассмотрели вопрос видимости с соседней горы, которая была 2,5 километра, и возник спор, видно ли Махачкала вдали, видна или не видна. Половина класса говорила, что не видна, половина класса говорила, что видна. И те, кто говорили, что э, видна, они не подкрепляли э, ничем это утверждение, а те, которые говорили, что не видна, говорили, забирались и не видели. Э, мы высчитали, получилось, что должна быть видна, вообще-то говоря. А именно, до нее 150 километров, а видимость там 170 будет. Но э, после этого как бы мы поняли, в чем дело. Дело в том, что Махачкала находится все время в дымке, э, и она прячется в этой дымке. И поэтому, хоть она формально и должна быть видна, но фактически она за этой дымкой исчезает. Это уже слишком далеко. То есть, на Это... да. да, совершенно верно. Да. Да. То есть здесь уже не чистый эксперимент будет. Не такой чистый. Так, а если я лечу на самолете? А, ну вот, например, на высоте 12 километров. Давайте возьмем 12,5 для простоты. Почему? Почему мне удобнее взять 12,5? Да, точнее не из него, а из двойного, У двойного 5. да. Пять. Да. Ага, восемьдесят на пять. Четыреста километров. О, представляете, как далеко на самом деле видно с самолета. Но он обычно висит, допустим, одиннадцать двенадцать, не выше. Ну, как бы там будет чуть-чуть меньше тогда. Но вот в пределе, да, где-то до такого до такой величины четыреста а -а -а. четыреста. Потому что земной шай будет загибаться и линия горизонта будет появляться, все равно не будет видно полный. Ну, скорее будет, э, уже очень сильно э, воздух мешать. То есть это, это, при, такой, ну, при так, таком расстоянии, да, э, уже начинает, как бы это самая плотность воздуха мешать такой видимости. Но, да, фактически, вот она, в, в идеале, она вот такая же. Так, ну и можете там, например, подставить, скажем, высоту чело, человека. Э, ну или дерево. Вот дерево дерево 5 метров, допустим. Залезли на дерево, да? Умножаете на 2, берете корень и умножаете на 80. Ну посмотрим, что выйдет. С дерева, да, видимость? 2 на 0, я специально написал 5 метров, потому что тогда корень извлекается из 0, 0, 1. А чему равен корень из 0, 0, 1? 0, 0, Нет. 10? 0, 0, 0, 10? Нет, Корень, он так себе ведет. Что он, когда извлекаешь его... Может быть, одна тысячная? Нет. Нет. А проверить можно так. Одну тысячную возвести в квадрат. Что получится? Одна миллионная. Одна миллионная. А нам нужно, чтобы получилось одна сотая. Что нужно возвести в квадрат, чтобы получить одну сотую? 1 десятую. Одну десятую, да. Вот. Правильно. Значит, 0,1 умножить на 80, значит, соответственно, это 8 километров. Вот вам, пожалуйста, ответ вполне разумный. Если вы на 5 метров забрались, там на крышу сарая, допустим, да, или на дерево, то вдаль видно на 8 километров, что очень неплохо, надо сказать, да. Так, ну что, давайте теперь другие разберем жизненные сюжеты. И один из них называется, подсчитаем, сколько машин сколько машин можно выдать э, в данном регионе э, ну, Казахстана. Да? Потом я расскажу, как дело стоит в России. А, Итак, как мне только что тоже рассказали, номер машины, во-первых, в нем есть в конце указание на область, правильно? На регион. На регион, да, то есть 15, вот 15 это ваш, правильно? 15 это ваш, у нас 15 это Северная Осетия, а у вас, соответственно, а 0, 3? у нас 0,3 это Бурятия, а у вас Кокшетал. А. Ну, возьмем 15 и посмотрим, что еще вот в номере, ну, кроме указания на область. Какие-то буквы. Какие-то буквы, какие-то цифры. Было сказано, что три буквы и три цифры, да? Давайте буквы. Буквы, буквы, буквы. Цифра, цифра, цифра. Вот. И никаких ограничений нет, да? Никаких. То есть здесь могут быть любые латинские, да, в вашем случае буквы. Правильно? Что? А какие нельзя? Такое ограничение есть. Правда что ли? А -а -а -а. <смех> Неплохо. <смех> Неплохо. У нас проблема это почти не встает, потому что вот этой буквы у нас нету. Она, значит, в, в написании наших машин э не может присутствовать по некоторой специальной причине, с которой я потом как бы вот, чуть позже я про нее скажу. Ну, ладно, значит, ну хорошо, допустим, допустим, все равно это очень небольшой список, правильно? Небольшой. Давайте пока игнорировать это и спросим себя, сколько здесь может быть различных вариантов? А, 9. Нет, ну вот, например, на этом месте сколько может стоять двух? 36. Нет, а сколько вообще? Вот сколько вот здесь? Вот какие? Латинский алфавит, да? Из, каких, из какого количества букв он состоит? Кто знает это? Да, правильно. 26. Значит, соответственно, на этом месте может стоять любая из них. У меня будет 26 вариантов. Выбрать... Это только на одну... Правильно, а вот только и... на одну. Значит, итак 26. А теперь смотрите. Вот Допустим, я выбрал букву А, или букву В, или букву С, неважно. Теперь я выбираю себе вторую. Но только та уже вычитается, ее уже нельзя выбрать. Нет, можно, я видел те, которые рядом стоят, я видел. Можно. Тогда отсюда тоже идет, тоже отсюда идет 26 вариантов, значит из каждой вот этой, да, из каждой вот этой идёт 26. Итого, вот на этом уровне сколько получается вариантов для двух букв? 78? Нет. нет а для двух? Перемножено. Для двух? А, да, Получается 52. 52 букв? Нет. Это, 26, 26. это уже вот эти два дают 52, а у меня 26 раз по 26. 26 умножить на 26. В общем, да, давайте так, как она пишет. 26 умножить на 26. Так. А теперь я еще третью купу... 656. Да, да 676. А теперь я еще не взял третью купу. Еще на 26 умножить? Конечно, потому что дальше будет опять разминка. 26 вариантов везде. То есть каждый раз любая, любая комбинация первых двух... Она как вот так вот раз, и как веером расходится, да, веером расходится, 26 вариантов. Был один, да, вариант, стало 26. Для как? То есть сколько мы до сих пор посчитали, мы умножаем еще раз на 26. 17 тысяч 576. Вот. Прекрасно, вот, это вот то, что нам нужно. 17 576, ну или примерно, примерно 17 500, если мы немножко там округлим. Да, Вообще стоило больше стоило? Можно больше, тогда напишем 18 Просто и все. Для простоты. Так, а сколько вот здесь вариантов? Подсказка, это очень просто. Столько же. Нет, Нет вот здесь 10 вариантов, потому что 10 цифр. А всего, а? Тысяча? Тысяча, да, но это и так понятно. Это же просто трех, ну, трехзначное число. Любое трехзначное число. Единственное, что нет чего, 000 нету, да? Ну, 000, ну будет место 1999. но это не важно, здесь мы тоже запрещаем некоторые матерные слова, да? Ну, как бы, ну, значит, там, то есть, в общем, приблизительно это 18 миллионов номеров. И это означает, что, ну, нигде, кроме, может быть, Алматы, какие вот, Астана, да, большой, ну, Султан, да, называется теперь город здоровенный. Там еще можно представить себе, что в какой-то момент кончится все машины, исчерпается да, этот состав. Но вообще говоря, по идее, это очень надолго. Очень надолго. А теперь возьмем Россию. В России устройство номеров немножко иное. А именно отличие в том, что вот эти буквы должны читаться как по-русски... Так и по английском? Да, так и на латвине. Да, нету никаких вот этих вот, вот, никаких предпосылок к запретам нету, соответственно, потому что вот эта буква не встречается. Получается, У нас... тогда нужно умножать лати... ой, английский алфавит на русский. Нужно Или взять латинский алфавит. алфавит и пересечь его с русским алфавитом, Теоретика в множественном смысле. То есть взять два множества, множество букв латинского алфавита, и множество букв русского алфавита. И взять их пересечение, в смысле написания. Ну, например, вот эта буква входит или нет сюда. Да. Да, потому что она в латинском читается как H, в нашем как N. Но она же есть и там, и там. И она признается. А вот такая буква есть. Конечно, есть. Она и там, и там А. То есть допускаются два варианта. Первое, что буква просто совпадает, даже по произношению. И второе, буквы не совпадают по, по произношению, но у них одинаковое написание, они по-разному читаются там и там, но можно прочистить. И вот вопрос, сколько таких букв. Ну, я бы мог сейчас перечислить, но вместо этого сейчас я значит, расскажу вам занимательную историю. А именно в городе Санкт-Петербург, лет этот. Не знаю, может, три года назад я рассказывал, тоже была лекция, э, такая очень, ну, для всех, да, была лекция для всех. И мы стали вычислять, сколько машин, ну, в Санкт-Петербурге, естественно, да. Ой, а, это я слишком близко, да, к нему подошел. Вот, и возникла вот эта задача о том, что букв, буквы не все. Ну, мы в какой-то выписали все буквы. И я говорю, а теперь задача по лингвистике. Я, значит, обещал книгу подписать тому, кто, ну, кто ее самым красивым способом решит. А задача такая. Придумать какую-нибудь фразу русского языка, ну, осмысленную или хотя бы смешную, не знаю, да? Вот. Который встречается ровно, и эти буквы, и больше никакие не встречаются, ровно по одному разу. Чтобы легко было запомнить. И э, приз получила девушка, по-моему, прям лингвист, натуральный лингвист по образованию, если я не ошибаюсь, которая придумала такое слово. Закрывайте глаза. Закрывайте глаза, я скажу. Да мы уже поняли, какое слово. Не-не-не-не-не, все прилично. Там было очень много неприличных версий, я вам могу сказать. Мы обхохотались, когда мы получили все эти. Но мы решили, что выиграть – все-таки приличный ответ. Вот он. Да, это такой прибор, который сканирует и вертит мух. У него двойное назначение, да? Сканирует и мух вертит. Вот. У него используется ровно по одному разу все эти 12, открывая секрет, букв. Также было сдано примерно 12 матерных вариантов для соответствующей фразы. Которые я, естественно, здесь не привожу. Но я честно говорю, мы просто апохотались, вот, когда мы разбирали эти бумаги. Это невозможно было смотреть без слез. Какие там были варианты. Ну что, теперь мы знаем, что у нас 12 нужно возводить в куб. Правильно? И вот это вот уже, к сожалению, очень мало. Это в 10 раз меньше, чем у вас. 26 в кубе. Более чем в 10 раз больше, чем 12 в кубе. Ну, потому что я просто помню. И, соответственно, если умножить еще на тысячу, получается, что? Под одним номером может быть выпущено всего лишь миллион семьсот тысяч машин. Но, друзья мои, вы знаете, сколько машин выпущено в Москве с момента этой реформы 92 -го года? Легко понять, нужно перечислить все окончания для Москвы. Когда-то Москва была 77 рус и все. Впоследствии у Москвы появилось Значит, 90, 97 рус, 99 РУС, 197, 199, 777, который был впоследствии подарен Крыму после известных событий. 177, потом, по-моему, 95 пошла в Москву, 195. В общем, в Москве вот в Москве, наверное, исчерпалось бы даже вот это количество уже к этому моменту, потому что около десятка, десятка номеров да, пришлось давать новых. Но не только в Москве, в Петербурге их штук шесть, с областью если считать, в Екатеринбурге, в Самаре, в Краснодаре по четыре уже раза. То есть, например, Екатеринбург это 66 рус, но он же 96 рус, он же 166 рус, он же 196 рус. Вы представляете, какая путаница, да? Представляете, какая путаница? Мы едем в 2004 году на машине Владивосток, на Волге. Ездили. И у нас был номер 99 РУС. И вот в Чите дальше уже. Нет, уже, уже вообще подъезжают там к Хабаровску. Останавливают гаишники какие-то странные номера. 99 РУС. Это вообще что за регион такой? Я говорю, столица? Столица? Она же 7,7. Я говорю, ну, 7,7 уже кончилось. Ну, говорит, вы жирные, блин, да? Сколько у вас таких богачей, что у вас уже кончился. В 2004 году уже было штуки три, по-моему. Ну, вот, соответственно, получается путаница, ты должен знать, ты видишь машину, ты не можешь, мало того, что помнить наизусть все эти номера, я помню ее, и я до сих пор их помню, но у каждого еще и клонов полно. По крайней мере, в областей, где живет довольно много народу. Есть, конечно, Области там типа Псковской, где до сих пор всего все эти миллион с лишним не выданные просто. Вот. Так, хорошо. Сейчас мы с вами решим практическую задачу. Практическую. А, вот нас тут. Сейчас мы посчитаем, сколько нас тут. И я скажу задачу. Мы ее решим. Вначале мы будем догадываться, а потом мы ее решим точно. Итак, надо первым делом понять, сколько нас здесь людей, считая меня. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 15, 15, 20. Давайте посчитаем, сколько Пойду. человек в одну ряду и умножим на количество ряду. Да, давайте. Они будут немножко разные числа, но примерно одинаковые. Да? А, уже посчитали, да? Но я бы так сказал, в ряду чуть больше 10, рядов 5, ну да, что-то получается в районе того, да? Ну может, ну, а, уже считали, да? Да, все, с вами 7. А, 7. все, тогда э, отлично. Значит, у нас есть уже результат, что... Ну мы сейчас проверим. Давайте, напишем. примерно 70 человек. Так, а теперь, внимание, я задаю загадку, задачу. Которые мы пока ну, в ней есть некоторый ответ. Но изначально он не очевиден, непонятен да, до конца, но можно предположить примерно его примерно. Итак, сколько в аудитории совпадающих дней рождения? Не по году, а именно по дате такого-то числа, такого-то месяца. Да, вот если кто-то родился 20 февраля, если их двое, то мы будем считать, что это одно совпадение. Да? Вот. Ну и как бы если трое, то будем считать, что это сразу три совпадения, потому что если три человека в один день родились, то тогда первый со вторым совпал, со второй с третьим совпал, третий с первым совпал. Но я думаю, что насчет трех в один день я не знаю, будет ли здесь. А поэтому эта проблема, наверное, не возникнет, но посмотрим тоже. Итак, бы сейчас будем... Бы легче. Почему? Ну, в этом все же смотивается. Пока что. Ну, хорошо, давайте... Давайте так. Кто вот сейчас, кто на что поставит? 0 совпадений 1, 2, 3, 4, 5. Ну и там дальше, если кто будет ставить на больше, будет прямо говорить, на что он ставит. Десятое не считается же, да? Что десятое? Десятое же не считается. Десятое число? Да. Все считается. Все? Нет, любые даты, но ну, даже 29 февраля считается, я не знаю, если здесь кто-то 29 февраля родился, но даже оно будет считаться. Но, в принципе, мы потом... <соц丁><соц丁><соц丁> да, потом мы решим эту проблему. Мы, мы просто опросим всех и все. Итак, поднимите руку кто? Э, ну, как это, как ставки, знаете, как бывают ставки там на, на лошадок, или на футбольные матчи, ставки. Вот, давайте, кто ставит на ноль, поднимите руку что? что не будет ни одного совпадения. да? Ну, несколько человек, да? Два-три. Три. три. человека. Так, хорошо, дальше. Кто да, ставит на одно... Не соп... будет. А? Это не выборка будет. Абсолютно случайно будет все. Но, тем не менее, есть некоторые представления о том, примерно сколько. Так, кто ставит на одно совпадение дня рождения? То есть, вот что у кого-то двух, у двух в зале будет только у двух и все, остальные будут разные. Так, это уже неплохо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. И ты, да? 16 человек. Так, кто поставит на два совпадения? Так. Ага. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Один, раз, тринадцать, четыре, 15, 16, 17, 17, 15, двадцать, 1, два, 1, 2, 2, 3, Ну, много, да. Вроде 24, я дочитал, может, 25. Кто ставит на три совпадения? Есть смелые раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь человек, кто ставит на три? Кто сменится поставить на 4? А на больше никто не хочет поставить? Я хочу, вы на 5 ставить. На 5 ставите, да? 3 человека ставит на 5. А, Кто-нибудь хочет поставить на еще больше? Никто. Так, ну отлично. Значит, тогда сейчас проводится. Прямо вот берем и считываем сейчас информацию, у кого, когда день рождения. Значит, делается это так. Что это за 12 дней, как вы думаете? Месяц! Точно! Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь. Итак, поднимите, пожалуйста, руку тех, кто родились Января. И держите высоко. Сейчас вы будете называть мне числа, и я буду их записывать. Какого числа? 21. 21. И опускайте руку. Так. Третье. Третье. Так. Пятнадцатое. Пятое. Пятое. Пятнадцатое. Пятое. Двадцать. Двадцать пятое. Двадцать седьмое. А двадцать седьмое, да? Есть один адвокат. Так сегодня двадцать пятое, двадцать. Двадцать седьмое. Так, двадцать четвертая. Все, да? Нет. Двадцать первая. Да. Двадцать первое января три раза. Ничего себе. Так, ну хорошо, а, значит у нас ну, в январе уже три совпадения. А, ну хорошо, но вы уже поняли, да, вы уже примерно поняли, что будет дальше, да? Но я, я не утверждаю, что будет так же круто, но наверняка будет где-то здесь. Сейчас посмотрим теперь февраль. Поднимайте руку, кто родился в феврале. Так, но в феврале, кстати, не так много, возможно, совпадений не будет. Какого числа? 20 20-го? 24-го. 7. 11. 11. 14. 20. 24. 7. 11. 14. Все, все да, февральские. Так, здесь все нет. Март. Так, сейчас посмотрим. Так. 30. 23. 28. Так, сейчас 30. 23. 28. Дальше. 15. 15, как мой папа. Четырнадцатое Близко 25 пятое Двадцать девятое Двадцать девятое Все кого-то не заметил марте Все В марте тоже нет совпадений Был близкий выстрел Так, апрель поднимаем руку Апрель О, апрель мало Так Восемнадцатое 24 19 5 18 24 19 5-е. Да, тоже рядом. Но пока больше нету. Мой! Так мало! Какого? 20 25 25-е? 13 20 25 и 13 так. и -юнь. Так. 23-е, как моя мама. 7 Седьмое. третье, Второе. Второе. Ага. Третье. Седьмое, двадцать третье. Роже совпадение нет. Июль. 24 так, 24. 27, 6. Дальше. 21. 21. 31. 21. 31. 27. 27. Да? Так. Еще одно совпадение. 27 июля. Так. 4 уже. Совпадение идет. Теперь август. Август. Так. 20-е. 20? 20 Так. У тебя? 21-го. 21-го. 6 10. 10 Так, сейчас 20-е, 20, 21-е, 6-е, 10 и 10 тоже. О, 10 Все, да, июльские кончились? Нет? А, да. Ой, август, да. Австрий, простите, август. Так, 5 совпадений. Сентябрь. 13. 23. 18. Так, 13. да да, да сейчас, сейчас, я запишу, чтобы не забыть. 23, 18. Дальше. 18. 18. 16. Шестнадцатое. 12, да? Ага. Так. Шесть совпадений. Назвал, назвал нет? Нет. Э, рука. Или уже все? Все, да? Все, август, сентябрьский все, да? Октябрь. О, в октябре только два человека. Какого? 21-го? 20-го. Или рядом при этом. Так. Ноябрь! Да, поехали. 25-е. 25 Третья. 25. 3 3, 3. 3. Да, Так, 25-е, 3 третья. 3 Сейчас я продолжу, да. 3 двадцать 29 Дальше. 9 11 Да, 9 11 16 1 9 так, девять девять три-три. Восемь совпадений. И, наконец, декабрь. 13 Тринадцатое. О, <banking> так, -а дальше. Первое. Двенадцатое. Тринадцатое. Да вы что, ребята? 24. 26 и 8. Так, нет никого-то, кого я не опросил? Кто сюда не вошел? Нет, все. Значит, подводим итог. Одиннадцать. Одиннадцать что? Совпадений. Совпадений, да. Потому что еще нужно прибавлять 3. 13 Тринадцатого декабря. Ну надо же, 13 декабря. Вот. Я, на самом деле, очень много знаю народу, который родился тринадцатого декабря. В этом какой-то фокус, видимо, жизненный есть. Очень часто было совпадения именно со мной. Когда я вел лекцию, это довольно часто было, что было совпадение именно со мной. В этом я даже не знаю, что усмотреть. Непонятно. Да. Но хорошо. Итого у нас 11 совпадений. Но даже если вы как бы, вот, даже если скажете, что жульничество считать вот такие за три, да, все равно будет 9, да? Ну даже если считать, что жульничество. хотя на самом деле это правильно. Если бы было 4, например, 4 человека родились там 11 сентября то это было бы 6 совпадений, потому что раз, два, три, четыре, пять и шесть. Ну, число парк, мы считаем число пар. Вот, их было бы 6. Но ну, кто-то может сказать, что это немножко жульничество. Но даже если без этого все равно их. Значит, в чем, в чем как бы главное такое вот главное наблюдение вообще вот этой игры? В том, что никогда, никогда, нигде, ни в какой аудитории нет людей, которые ставили бы на больше, чем их есть. Это, то есть люди не понимают, насколько чисты совпадения дней рождения. И вот это я хочу перейти к задаче такой. Вот, сколько должно быть человек в зале, чтобы э, вероятность того, что совпадение произойдет, была приблизительно 50 на 50. То есть если вот я вижу 70 человек, я просто могу, что ну, ну гарантировать абсолютно, да, то есть э, то, что будет хоть одно совпадение. Но это с огромной вероятностью, с огромной, очень-очень близко к единице. А если, например, 42 человека, то у меня был казус. На самом деле, когда 42 человека, то вероятность того, что есть совпадение, все еще очень велика. Не как для 70, конечно, но она где-то 97 97%. И вот я однажды словил аудиторию, я пришел, как кудесник, говорю, о, 42 вас, о, я знаю, у кого-то совпадает дни рождения смотрим ни у кого. Там просто десяток выстрелов в соседние даты, ну вот, вот так вот, типа 20-21 того же месяца, и носят, блин, ну я даже не знаю, что тут сказать, ну вот бывает, что сильно-сильно не видел. Смотрите, да, эм, не за, как это, можно закладываться на маловероятные исходы, но в случае 70 представить этого невозможно, это уже измеряется там одной какой-нибудь миллионной, наверное, не знаю, случайно 5 из 70 человек, чтобы... Не было совпадений, это очень низкая вероятность. Но давайте поймем, собственно, как такие вероятности вообще прикидывать, ну, приблизительно считать, да? Ну, вот, э, давайте делать так. Давайте пригласим, грубо говоря, вот э, представим на секунду себе, что в зал люди входят не так вот сразу все вошли и сели, а по одному заходят. Вот я пригласил первого человека, ну, у него в какую-то дату в день рождения. Если сидит один человек зале, то вероятность совпадения э, дней рождения равна нулю, да, потому что он всего один, да. Соответственно, вероятность того, что нет совпадений, равна единице. А дальше я приглашаю второго и спрашиваю сразу у него день рождения. И с какой вероятностью выйдет так, что э, не будет совпадения с уже сидящим? 51. Один к одному? Нет, не к тридцати. Мы же весь год. 365, правильно? Одна 365, да? А высоко. Вот. Ну, если не считать 29 февраля, конечно. А, ну, будем считать, что да, 29 февраля, все-таки как бы. Я знаю двух людей, кто родился 29 февраля. Я говорю, что празднуете каждые 4 года? А, нет, а, празднуют каждый год ночью, вот между 28-м февраля и первым марта, но каждые 4 года наступает просто туши свет, то есть это как бы вот раз в 4 года наступает настоящий день рождения да, у человека, родившегося 29 февраля, и это все, это как бы накрывая поляну и все такое, ну а каждый год просто такое, ну воспоминание о том, что где-то между, сегодня и завтра я родился, да, а даты нету. Вам грустно, да, грустно родиться 29 февраля. А с другой стороны, зато это гордо звучит. Я родился 29 февраля. О, вот это да. Вот так повезло. Так, итак у нас есть вот такая формула. Формула, ну, единицу я могу стереть, понятно. Вот. Это вероятность того, что совпадения нет, если два человека в зале. А теперь я приглашаю третьего. С какой вероятностью совпадения все еще не будет? 2365. И что с ними надо сделать? Ну, короче, правильно, вот так надо сделать. То есть, смотрите, 2365 это вероятность, что у пришедшего совпало с кем-то из этих. То есть две даты заняты. Две даты заняты, поэтому мы делаем 2 на 365. Но то, что не совпадет, это 1 минус 2365. Поэтому мы умножаем, ну, там как бы, раз из тех случаев, когда здесь не совпало, нужно взять ту долю случаев, когда и здесь тоже -то не совпадет. Эта формула произведения вероятности есть такая в старших классах, она изучается. Вот. Хорошо. Идем дальше. Ну, наверное, уже понятно, что дальше произойдет. да? Мы каждый раз приглашаем следующего и смотрим, совпадает ли с кем-то из сидящих уже здесь. И берем дополняющую до единицы вероятности и домножаем раз за разом. Ну и вот, соответственно, вот у меня... У меня возникает вопрос, в какой момент вот эта вот штука будет примерно равна 50%, то есть 1,2%, примерно 1 и вот в, в какой момент и как, ну, грубо говоря, как это прикинуть руками, вот как это сделать без калькулятора. Можно взять калькулятор, конечно, можно взять, загнать программу и вычислить. Вам будет дан совершенно четкий ответ. Вот прямо вот, n равно, я потом скажу чему. Но э, вопрос можно ли это оценить? Можно ли это оценить? Но давайте я объясню, как эти вещи оцениваются. Это, кстати, будет опять немножко физика. Не совсем математика. Это будет немножко физика. Давайте смотрите, что сделаем. Я сейчас буду раскрывать скобки. Но вот если написано 1 минус х умножить на 1 минус y. Это. Если я раскрою скобки, кто знает формулу хорошо наизусть? А. А. Не, не так. Что будет? В луковках. А в квадрате? Нет, вот это вот. вот. Я умножаю. 1 минус х. 1 умножить на 1, 1, да? Минус х умножить на 1. А, минус 1 выглядит, получается, и х да, причем это со знаком плюс. А если я еще умножу на z, вот это вот на 1 минус y на 1 минус z, то это, соответственно, 1 минус x минус y минус z плюс xy плюс y z плюс x z минус xyz. Но теперь я делаю следующее. Я замечаю, что здесь. Попарные произведения, вот такие, уже даже попарные, имеют в знаменателе какую-то огромную, совершенно неподъемную величину. Ну и поэтому они примерно равны нулю. Я проигнорировал попарные произведения. Просто взял и проигнорировал. И тогда у меня остается, что это ну, с очень грубой, грубой точностью, просто равно вот такой вот... Э, такой сумме, как бы, да, которую я вычитаю. Um, ну и вот последняя. А, а остальные я игнорирую просто. они там вот эти попарные произведения делятся на 365 квадратик. 365 квадратик это 100 тысяч. 100 тысяч как бы все убивает, да, но ну, по крайней мере до какого-то момента. с какого-то момента перестает убивать, потому что наверное, начинает быть большим. много. и тогда уже перестает действовать формула приближенная. Но до какого-то момента она действует. Ну и давайте посмотрим. Вот здесь у меня написано, что я из единицы должен вычесть сумму арифметической прогрессии, деленную на 365. И чтобы это примерно было равно 1,2. Примерно. То есть, давайте, давайте что это означает? Если я, я вычитаю вот это, оно должно примерно быть равно 1 второй. Значит, соответственно, вот это само тоже примерно равно 1,2, правда? Ну, как бы, я должен вычислить. Но это значит, что вот это примерно равно половине от 365. А. То есть вот эта вот сумма, да, она примерно равна, ну, там, 180. Да? Да, лучше 180. При каком n? Сумму умеете считать с суммой арифметической прогрессии? Старшие классики должны уметь. Есть такая формула n умножить на n плюс 1 пополам. Никогда не встречали Поговорим, да, кто не встречал, тот получит от Константина, как следует, потому что Константин учил ее, да, изучали. Ну давайте я ее я покажу ее, как Гаусс. как сделал Гаус. Да. Он самый. Пришла к его учительнице, пришел хороший друг и увел ее поболтать. А чтобы не мешали дети на уроке, она взяла и сказала им считать от 1 до 100 сумму. Через 3 минуты голос выходит, говорит, 5050. Говорит, ах ты сорванец, ты как посчитал? Он говорит, только элементарно. Ватсон, говорит, он, <свык _> своей учительнице, говорит, вы переверните ее наоборот, и получится вот так. Ну, а, говорит, ну и что? Ну, а то, что если это равно х, то это тоже равно х, а вместе соответственно 2х, да? Но теперь я взял и вот так вот. 1 плюс 102 плюс 99, 3 плюс 98. Вот какие здесь будут? Будет 101. Правильно, будет 101 плюс, 101 плюс 101 плюс 101 плюс так далее плюс 101. И это 100 раз. Да? Но если я сто раз сложил 101 сам собой, то что это такое? Не, 100, 100 раз. 10 тысяч <связь> <100 100? связь> Да, 10 тысяч правильно. И это удвоенная, удвоенная неизвестная мне сумма. Значит, сама сумма равна 5050, так он и посчитал. Ну, таким же образом делается для любого n, это вот такая величина. Ну, и легко нащупать, что примерно при примерно при ну, где-то при 20, 19-20, вот это будет 180. Примерно. Ну, точная формула на самом деле дает ответ, что для 23 человек в аудитории вероятность наличия хотя бы одного совпадения дня рождения будет равна более чем 1-2, чуть-чуть больше. А для 22 все еще немножко меньше. То есть, иными словами, возьмите футбольный матч, любой. Пока судья не зашел, вероятность того, что совпадение день рождения есть меньше половины. Но тут приходит судья и переваливает вероятность за половину. То есть если взять тысячу футбольных матчей и посмотреть всех находящихся на поле, включая судью, то более чем чуть-чуть больше, чем 500 из них, скорее всего, будет какие-то совпадения, а чуть меньше чем 500 не будет. Так, ну что, скажите, пожалуйста, вы еще в силах один одну один ребус решить? В силах, да? Давайте решим. Ребус. Ну и потом будет. Потом самую последнюю сейчас я вам. Значит, вот ребус, да, а потом будет э, завершающий такой. Сюжет из известного фильма взятый, который, правда, мне до последнего времени почти не был известен, потому что мы его посмотрели с супругой и мелкими детками, и я его смотрел, и в нужном месте так... Опа! Все, у меня есть еще один офигенный сюжет для математики вокруг нас. Но давайте пока Ревус. Ревус был выдан в качестве задачи на математическом бою в физтехлицее. И звучал он так: Лицей равно матбой, математический бой. Но здесь пока непонятно, как это может быть. Это же типа пятизначное число, это шестизначное. Поэтому речь идет о том, что эти цифры друг на друга умножают сам. Вот так. А нужно найти Чему они по счету, по счету. оба равны? По счету. По счету. А что если в аф по счету, по счету. По по взять? Порядок по по по каждой буквы в аф пол. А, нет, нет, здесь я сейчас объясню. Здесь каждая буква отвечает некоторой загаданной цифре. Разные буквы. Разным цифрам. Одинаковые буквы. Одинаковым цифрам. Так вот, итак, Вася написал на доске, лицей равно 1 Петя снабдил знаками умножения и сказал, что формула теперь верна. Вопрос, чему тогда равны обе части этого выражения? Оказывается, что ответ однозначный. Сейчас я просто дам чуть-чуть а времени на подумать. Нет, просто конкретное число, вот эти вот, значит, нужно буквы заменить на цифры так, чтобы разные буквы соответствовали разным цифрам. Одинаковые буквы? Одинаковые. есть две одинаковых буквы можно вытачивать как 2x. Ну, только не как 2 Х, и здесь, и здесь одна и та же цифра. 0, если есть, надо показать. У вас уже есть ответ, правильно? <потвижение> Или нет? Надо доказать, что там ноль А если на ноль, вы что Уже вы решили, да? Ну, в общем, да. У вас есть очень умный директор, так что задача действительно решена. Дело в том, что здесь ровно десять разных букв. И какая-то из них ноль. А знаешь, какая-то из них ноль. Понимаете, да? Если десять букв, а цифра-то 10? Значит, 10 разных букв, 10 разных цифр. Значит, какая-то буква обозначает 0? А теперь вопрос, какая буква здесь может обозначать 0, чтобы это было равенством? Да, потому что иначе равенством это не будет. Если, если, например, буква C это 0, то слева 0 включается произведение, а справа его нет. Но произведение не нулевых никогда не дает 0. А произведение, где есть 0, всегда даст 0 и равенство нарушится. Поэтому равенство может быть только в том случае, если здесь и здесь 0, и тогда это равно 0. Независимо от значения остальных цифр. Остальные совершенно не важны. Все. Ответ только один вариант. Ответ 0. Вот такой ребус. Ну, я просто похвастаюсь делом, дело в том, что я сам выдумал эту задачу. А -а -а. Это единственная, наверное, задача. Я вообще не сочиняю задач почти никогда. У меня мало задач. Но я не, не один в соавторстве с моим помощником мы вместе смотрели и как-то так вот э, постепенно довели до ума. Мы смотрели варианты предыдущих лет, там были не очень красивые задачи. И вот как-то мы обсуждая, вдруг у нас вот это вот, что вот такая вот задачка. Но они справились быстро. Ну и давайте последний сюжетик, чтобы вас не умучивать. Сейчас уже по местному -то времени довольно много. Это у меня в голове там еще московская немножко играет. Потому что вчера, вчера, вчера позавчера вечером я садился в Москве поезд до Казани. В Казани вчера был в 5 часов 25 минут утра. В 7.30 мы уже были в Набережных Челнах. Утра на следующий день. Вчера, то есть. Там я выступал, потом меня везли в Уфу. Вчера вечером я сел в Фе. Сегодня в 11 вышел Петухова. Ехал на границу. Дальше было много приключений. И вот я здесь. Но у вас уже получается сейчас сколько времени? Половина 9. Но тогда давайте последний сюжет, и выглядит он так. Смотрим мы фильм, который называется «День сурка». Кто видел этот фильм, поднимите руку. Я предлагаю на самом деле всем, ну старшеклассникам, по крайней мере, его посмотреть. Это очень круто, младшеклассника просто рановато. Вот. Но мы, Я его смотрел первый раз, недавно мы его смотрели его, значит, с моими и в какой-то момент происходит следующее. Я прямо остановил, остановил, говорю, стоп, стоп, отвечайте на вопрос. Значит, а там происходит такая сцена, что там снег, зима, пар идет, и диктор передает, да, в городе Бланксингтон к вечеру температура опустится до минус одного градуса. Я называю на стоп говорю, ребят, подождите, вы понимаете, что происходит? Вот в данный момент сколько там градусов? Ну, там, не, ну там такой, вот понимаете, там такой морозяк, и там видно, что ведет ну, пар, там, там зима, какие ноль? То есть там явно не ноль, там минус может 5 или 7. И вдруг нам сообщают, что к вечеру упадет температура до минус 1 градуса. Вот. И, и, и я говорю, ну вот вам отличная задача, значит, задача ребуса. Что, что происходит? Кто отгадает? Нет. Да, кто сказал? Вот. А в каких? А, Молодцы, Фаренгейта. Значит, на самом деле в Америке, где снят этот фильм, да, измеряют в градусах паренгиита. Ну, типа того, да, примерно так. Значит, соответственно, нужно вычислить. Вот что такое минус один по Фаренгейту в Цельсиях? Нужно перевести, нужно шкалу перевода придумать. Ну вот, э, давайте вначале придумаем, а потом уже вычислим, сколько это на самом деле по Цельсию. Да? Значит, что нам нужно знать? Ну, Во-первых, понятно, что шкала линейная. То есть несколько, ну как бы я, я поднимаю там, э, на несколько градусов, вот скажем, на... 10 градусов поднимаю по Цельсию, на сколько градусов это выше по Фаренгейту. Потом еще раз на 10 градусов поднимаю по Цельсию, и по Фаренгейту тоже настолько же выше, насколько до этого было. То есть закон линейный, не как в случае с высотой, куда я забрался, что я забрался два раза выше, а видно всего лишь корень из двух раз. Дальше. Здесь все линейно. Значит, тогда мне нужны две реперные точки. То есть мне нужно э, знать, ну как бы знать э, значение и в цельсиях, и в Фаренгейтах каких-нибудь двух температур температура ну вот например ты знаешь что 89 да 89, 89 f 80. равно 36 c да. правильно примерно примерно да можно это, это взять за, за реперную точку и сейчас мы посмотрим что у нас выйдет заодно проверим эту формулу так а кто знает еще какой-нибудь еще какой-нибудь вот пару значений Минус сколько? 270. Ну это по Цельсию. Фаренгита мы его не знаем. Но вот кто помнит 0 Цельсия, это сколько? Плюс 26. На самом деле 32. Ноль Цельсиев это 32 фаритгита. Более того, есть одна температура, которая совпадает с целью в Фаренгейтах. Это минус 40. Минус 40 одинаково. Я как-то очень давно летел там на некий семинар, э, а на конференцию летел в Америку, и значит, за бортом передавали температуру, в том числе, Фаренгейт. Как вы видите, что такое, там, минус 90 по Фаренгейту или минус 100. Я думал, что-то что вроде... Ренгейт должен быть больше, да, для нуля это 32. А потом до меня дошло, что в этой это точке как раз они пересекаются. Вот они после минус 40, они уже меняются местами. То есть там, где минус 60 на процесе, это минус, соответственно, там 76. Вот. Ну и вот, соответственно, мы можем видеть, что вот этот отрезок в 40 грамм означает 72 градуса. То есть получается, что на каждые 5 Цельсиевских будет 9 фаренгейтовских. То есть поднимаем на 5 по Цельсию, нужно поднимать на 9 по Фаренгейту. Ну, давайте проверим вот это вот утверждение, сейчас мы его проверим. Значит, отсюда сюда мы подняли на, на сколько? Отсюда сюда на сколько подняли Цельсию? На 76. И теперь мы говорим, что по Фаренгейту будет 9 пятых, да? Давайте проверим. Ну, 75 сделаем для простоты. Так, 75 на 5. Сколько? 9. 17. 15. А, 15. Да. Так что вот так вот. Ну что, дорогие друзья, есть ли у кого-то вопросы? Какие-нибудь вопросы по математике? Ну или вообще там, не знаю, я вам могу ответить на какие угодно вопросы.